Итак, дорогой друг, мы с вами продолжаем. И в данном видео вы увидите, как вам вывести деньги с проекта. Наверняка вы знаете, помните, что в данный момент у нас работает вывод USDT. USDT. То есть можно использовать любой кошелек, который поддерживает вывод USDT. USDT – это цифровой доллар. да? В данном случае это цифровой доллар в формате TRC20 на блокчейне Tron. Есть разные способы вывода USDT. Куда именно выводить? Я же в данном случае пользуюсь именно криптовалютной биржей Binance. Это самая крупная биржа в мире на данный момент. В этом нет ничего сложного. То есть надо будет нам вывести с проекта на Binance и с Binance уже отправить на карту. Как это сделать? Как это сделать? То есть как зарегистрироваться, активироваться на Binance? Как отправить деньги с проекта в Binance? Как легко и просто USDT продать на Binance. И потом уже рубли, либо какую-то другую валюту, которая вам нужно да, вывести на карту. Все эти этапы мы с вами в данном видео пройдем. Поэтому будьте внимательны. От начала и до конца посмотрите видео далее. И у вас все получится. Единственное условие, которое вам нужно выполнить для того, чтобы у вас не было никаких проблем, это прохождение верификации на Binance. Это обязательно. Здесь у нас... Происходят финансовые операции А финансовые операции всегда требуют подтверждения личности Поэтому относитесь к этому нормально Итак, поехали! Начнем с вами с регистрации Заходим на Binance, кликаем регистрация Можно использовать мобильный телефон, можно использовать электронную почту В данном случае я буду использовать именно электронную почту Вы уже сами смотрите, что для вас удобнее Далее придумываем пароль Обязательно сложный пароль, параметры здесь написаны. Так, мне говорят, что адрес электронной почты у нас неправильный. Давайте тогда возьмем другой. Возьмем с вами Яндекс. Яндекс у нас подходит. Все, кликаем «Создать аккаунт». Далее появляется такая капча. Мы перетягиваем. Далее приходит к нам на почту специальный код. Давайте посмотрим. Вот он специальный код. В моем случае мой, в вашем случае ваш. Все, мы его вставляем. И далее проходим в наш аккаунт. Переходим к панели управления. Далее можно в рамках безопасности включить аутентификацию Google, либо через телефон. Я в данном случае этим заморачиваться не буду. Надо будет кликнуть вот сюда. Прежде всего, да? И подтвердить нашу личность. Далее. Ну, давайте базовую. Базовую. Подтвердить. И кликаем продолжить. Все, телефон я прописал, все данные прописал. Кликаем продолжить. Все, базовая верификация у нас пройдена. Кликаем Хорошо. Давайте перейдем с вами в обзор кошелька. Ну, здесь у нас пока ничего не представлено, да? Не представлено. Так, fiat spot. Давайте сюда пройдем. А вот здесь уже получше. Здесь уже мы видим варианты, да? Fiat Spot. Обязательно посмотрите. Так, пройти верификацию. Ага, промежуточная. Давайте пройдем. Ну, в данном случае паспорт. Продолжить. Пролистываем вниз. Загружаем лицевую сторону. Продолжить. Сделайте селфи. Ну, в принципе, тоже. Тоже можно использовать. Все, кликаем «Продолжить». Пожалуйста, покачайте головой. Пожалуйста, поморгайте глазами. Распознавание лица. Ну, на самом деле, геморройная верификация не с первого раза проходится иногда, поэтому наберитесь терпения Это единоразово. Итак, дорогие друзья, мы с вами продолжаем. У меня верификация не пройдена. Почему? Почему? Опять же. Во-первых, покажу, где это найти. Вот у нас верификация. Почему у меня верификация не пройдена? Причина проста. Нельзя заводить на Binance второй аккаунт. А так как у меня аккаунт уже есть основной, да, то на себя, то есть на свою личность, я повторно аккаунт не смогу завести. Поэтому, если вы все сделали по инструкции, то что я до этого показывал, у вас верификация должна пройти нормально. Поэтому... Поэтому продолжать я буду уже не на этом аккаунте, потому что ну, невозможно пройти верификацию. У вас она будет пройдена, если вы опять же первый раз проходите верификацию на Binance. И показывать я буду уже продолжение да, делать именно на том аккаунте в Binance, где у меня изначально все происходило. То есть один единственный аккаунт, который я использую. Давайте туда перейдем. Все, открыла страница. И здесь я нахожу USDT. USDT кошелек на троне. Кликаю вот, чтобы взять уже номер, Конкретно моего кошелька 3x20. Вот у меня номер кошелька. Идем с вами вывод пополнения. Так, у меня 250 долларов. Давайте в 5 нажму, чтобы у меня все обновилось нормально. 289. Все нормально. Здесь мы пишем количество USDT. ну Давайте чисто тестово 250 долларов USDT, да? Здесь прописываю номер кошелька, который я только что с Binance скопировал. Кликаю «Вывод». Все, успешно. окей. Вот у меня на Binance вывели 210 долларов. И как их можно обналичить? В первом видео, в первой части, я вам показывал, как сюда скидывать деньги. да, Точнее, как сюда получать деньги. Показывал то, что у меня все нормально приходит. Ну, всех нормально приходит, потому что проект нормальный, рабочий, платящий. Поэтому с этим проблем нет. В этом видео я хотел показать вам что вы можете сделать, чтобы такие деньги обналичить И сделать их, скажем так, реальными да? Реальными на карте, но с минимальной комиссией Итак, что нужно сделать? Во-первых, нужно кликнуть «Торговать», например Здесь выбрать «USDT-рубли» USDT -рубли. Здесь мы видим 210 долларов Давайте 210, 15, 404 Можем кликнуть «Продать» Ордер у нас появился. Но, возможно, никто по этой цене пока не продает. Она такая, немножко завышенная, да? Поэтому я ее отменяю. Снова пишу 210. И здесь, например, убираю все лишнее. 73 рубля за один USDT. Продать. Вот теперь уже исполнено. Потому что по этой цене в стакане есть, да? Выставлены уже ордера. Поэтому все нормально. Что я делаю далее? Кликаю Fiat и Spot. Эти деньги у меня появились на рублевом балансе. Можно их просто вывести, кликнуть вывод и вывести. Для этого можно использовать карту, но ну, здесь будет комиссия 250 рублей. в Cash я не знаю вам подходит не подходит. Опять же, на Payer можно перевести, если вам с Payer куда-то надо скидывать, либо перевод фиата». Ну, тут два варианта более-менее нормальных, но на карту будет комиссия 250 рублей. Так, давайте я кликну. Комиссия 250 рублей. Можно сделать вот так вывести, да, на какую-то карту, которая у меня использовалась. Можно таким образом сделать. Можно сделать другим способом. Давайте я вам покажу. Так, вот у нас панель инструментов. Так, платеж. И здесь можно привязать карту. Кликаете добавить способ и привязываете либо Сбербанк, либо Альфа-банк, либо систему каких-то Быстрых платежей, тинков, либо что-то еще. Тут много-много вариантов, которые вы можете привязать. кучу куча разных способов. Можете найти свой. У меня привязан тинков. То есть, для того, чтобы использовать второй способ, не просто так вывести на карту, да как я вам пару минут назад показывал, а немножко по-другому сделать, нужно именно привязать какую-то карту. Что мы делаем потом? Что мы делаем потом вот с этими деньгами, которые у нас на рублевом балансе? Находится на рублевом балансе. Мы кликаем P2P аккаунт. Показать. Здесь у меня пока ничего нет. Кликаю Перевод. Вот P2P фиат. На фиате у меня деньги есть. Поэтому я кликаю вот сюда, чтобы с фиата перевести в P2P. У меня сразу сумма появляется, которая на рублевом кошельке. Я кликаю все и далее подтвердить. Пятнадцать, триста восемьдесят что я делаю далее? Далее кликаю P2P торговля. Вот по этой кнопочке. И здесь эти рубли продаю. Продать рубль. А так как у меня карта привязана, помните я вам показывал где карту можно привязать. Я здесь выбираю способ Тинков. И здесь можно найти трейдеров, которым нужны деньги с моего баланса и которые мне могут отправить сразу на Тиньков, Причем комиссия получится меньше. Чем если бы я просто выводил на карту. То есть я отдаю им рубль, они отдают мне 99 копеек. Так, давайте посмотрим. У меня там 15, да? Мне нужно найти лимит от 15. Ну, либо от 10, либо от 5. Главное, чтобы был нужный порог. Порог 20, 25, вот 10. Но у этого нет вот такого значка. Я таким людям с таким значком больше доверяю. И, конечно, смотрю вот на этот показатель. 81, 82. Так, тут 20, тут 5. Вот 5. Нормально. Но показатель тут низкий. Давайте чуть дальше пройдем. Так, 20, 10. Вот, фокс, пожалуйста. 99.91. Вот 10 тысяч. Я кликаю продать. Тут кликаю все. То есть всю сумму. И давайте посмотрим. Смотрите. 15,385 я отдаю, получаю 15,231. То есть разница где-то 150 рублей. А если бы я просто вывел на карту, я бы потерял 250. да? То есть таким образом более выгодно. Все, кликаю «Продать». Заказ успешно размещен. Страница обновляется и появляется вот такая вот форма. Сигнал «Анне послан» то, что я хочу отдать ей деньги, если она переведет мне на тиньков. Давайте напишем: если вдруг, если вдруг Анны на связи не будет, то через 15 минут сделка будет аннулирована. Деньги, то есть деньги вернутся обратно, и я смогу данную процедуру проделать заново, но уже с другим трейдером. Ну давайте немножко подождем. А вот, кстати, все. Я вижу, что деньги у нас поступили. Отлично. Готово. То есть я у себя на телефоне вижу, что нужная сумма, именно вот эта сумма у нас поступила. Все, я кликаю подтвердить перевод. У меня система безопасности включена, поэтому мне нужно будет еще подтвердить с помощью кода, который сейчас у меня придет на телефон. Все, ордер завершен, сделка прошла удачно. Вот таким вот образом, дорогие друзья, вы с меньшей комиссией можете выводить ну, практически любую сумму. Там от 5000, по-моему, именно в P2P-ордерах можно найти трейдера, которому вы отправляете от 5000, он вам деньги переводит уже на привязанную вами карту. Если просто выводить, то плюс 250 рублей. А если воспользоваться именно P2P-торговлей данным функционалом, то процент будет значительно меньше ну, в данном случае это 150 рублей против 250 до да? если бы я просто выводил рубли на карту на этом все спасибо за внимание надеюсь данный способ вам понравился и вы будете его использовать